Друзья мои, с вами на связи Татьяна Коверина. Сегодня вам хочу показать новости компании, акции и новинки. Итак, вы заходите в свой личный кабинет компании Faberlic. Вот здесь есть Smart Навигатор Faberlic. У нас сейчас идет седьмой период 2023 года. Нажимаете на Smart, что у вас здесь появляется? Все события компании конференция, которая будет в Москве. Можно нажать на ссылочку, перейти. Здесь все про конференцию. Она у нас будет 28 и 29 октября. Так, дальше. Акции новинки каталога. Это у нас идут весенние скидки до 50 процентов. Можно открыть и посмотреть. Купон действует на один товар из категории уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративная косметика, ароматерапия. Дальше что у нас? Новинки каталога. Открываем новиночки. Бады. Крема. Зубная паста. Посмотрите, сколько новинок. Водичка, дезодоранты. Так, закрываем. С новинками все понятно. Так, для новых покупателей у нас идет акция. Всем, кто зарегистрируется в Faberlic с 8 по 28 мая, совершит покупку в этом каталоге. Компания дарит набор косметики для дома у нас сюда входит стиральный порошок и пятновыводитель. Дальше что у нас идет? Замена продуктов в стартовой программе на четвертом и пятых шагах. Четвертый шаг. У нас идет замена продуктов в наборе четвертого шага стартовой программы. Вот, вместо увлажняющего крема для век и вместо целярной воды у нас пойдет увлажняющий крем для лица, гель для умывания, увлажняющий ночной крем для лица. Здесь все понятно. Так, и пятый шаг. Здесь у нас будет ждать обновленный набор декоративной косметики по специальной цене. Значит, пойдет палетка теней, экстраобъемная тушь для ресниц, консилер для лица. Отличный подарочек, да? Сейчас мы посмотрим саму стартовую программу. Здесь все подробно написано. Идут наборы косметики для дома. Два аромата на выбор. Это мы уже посмотрели набор для ухода за кожей лица. Это не прогрузилось. Так, пятый шаг. Набор декоративной косметики. Посмотрите, если вы регистрируетесь, вы 5 каталогов подряд получаете от компании Faberlic вот такие классные подарки. Дальше что у нас? Для VIP-консультантов это Faberlic Drive. Программа специальная, кто делает 100 баллов. Здесь все написано, все показано. Посмотрите, можете тоже ознакомиться. Обратите внимание. Как компания Faberlic старается для своих консультантов и партнеров? Сколько акций, новинок и распродаж, и розыгрышей? Посмотрите, как шикарно. Это для консультантов, которые участвуют в программе Драйв. Дальше что у нас? Вип-привилегии Faberlic. Здесь тоже можно ознакомиться. Для каждого VIPа специальные бонусы и скидки. Если вы делаете 100 баллов каждый период, с каждым каталогом у вас скидки больше и разные акции распродажи все это для вас. Дальше что у нас? Дальше у нас идут акции. Сейчас у нас, значит, скидка 30% на нижнее белье. Комплимент флорадж. Что у нас еще? Комплимент биосия. Также у нас в компании идут социальные проекты. Друг из приюта. Об этом, наверное, уже все знают. Так. Сбор пластика на пунктах выдачи. Можете тоже ознакомиться. Полезные инструменты. Маркетинг план. Фаберлик. Видео Фаберлип вдохновляешь на лучшее. Можно открыть, посмотреть. Так, что у нас есть еще? Презентация каталога. Сейчас идет седьмой каталог. Посмотрите, как шикарно. Можно даже скачать презентацию себе и работать потом с ней. Что у нас еще? Дальше электронный каталог. Посмотрите, сколько каталогов. Вы когда регистрируетесь в компании Faberlic, у вас сразу вы можете посмотреть 5 каталогов. Этот, который действует, этот, который будет действовать. Плюс каталог нижнего белья, каталог Wellness и каталог с бадами. Что у нас еще есть? Подарочные электронные сертификаты, магазин промокодов. Фаберлик, официальный канал в Телеграм, где все новости, рассылки. Обучение у нас будет в этом каталоге по БАДам. Обучение колесо бизнес-баланса. Обучение еще по БАДам. Посмотрите, сколько информации. Просто можно рассказывать бесконечно. Обновленная академия Фаберлик. Образовательная платформа Фаберлик. Продуктовые презентации и даже тренажер для мозга. Скажите шикарные новости, да? Мне тоже очень нравится.